Всем привет! привет! Это наш подкаст о жизни и о всяком разном. Меня зовут Альмира, а рядом со мной мой дедушка и по совместительству музыкант и автор ваших любимых каверов. Дедушка, я все хотела спросить тебя, каким было твое детство? Ну, детство это понятие, это растяжимое. Что ты хочешь узнать о моем детстве? Твои первые воспоминания. Ну, я так... Вспоминаю, что это, наверное, был где-то 1949 год после войны. А мне уже почти было два года, это был конец лета, потому что солнце было низкое. Я сидел на веранде и наблюдал, как в этих вот золотистых лучах солнца что-то трепещет. А это была паутина. И на какой-то ниточке сидел паук. А трепетала эта паутина, потому что в нее попалась бабочка, большая, шоколадница. У нее были очень красивые крылья. Такие, знаете, темно-коричнево-красные, с глазками синими. И вот... У меня впервые появились какие-то вопросы в начале моей жизни если так можно сказать как она туда попала а почему откуда такие вот паутина эта сетка как она сделана а паук коварный ух, этот паук почему вот он охотится на бабочек то есть вот один какой-то образ породил сразу много вопросов в моей детской голове. Пожалуй, это было одно из первых моих впечатлений, которые я запомнил в моем раннем детстве. Я вот услышала о твоих родителях. Какие они были? Родители? Да, родители были у меня замечательные. Ну, все дело в том, что им досталась очень тяжелая жизнь. Вот времена, представьте себе, я о них много рассказывать долго, нет смысла об этом рассказывать, но это были годы сталинских первых пятилеток. Мама у меня, они оба из деревень, из Сатарстана. Но мама у меня была очень трудолюбивой в том плане, что даже будучи еще неграмотной женщиной но ну, в деревне какое там образование она сумела переехать в казань из глухой деревни там из арского района татарстана и работала в кремле значит инструктором по образованию то есть она очень быстро обучилась Грамоте. Она знала прекрасно стихи татарских поэтов. И она ездила ну, знаете, вот тот самый ликбез, который называется у нас э, по тому историческому периоду. Вот Она обучала неграмотных деревенских людей. Вот Далее, уже позже, перед самой войной, она вышла замуж. Ну, вот это мой отец, значит, а Он был в это время уже военный. вот И они поженились и уехали в Москву, потому что отец, если о нем рассказывать в двух словах, он тоже был такой человек весьма трудолюбивый, упорный в достижении своих целей. Ему, значит, в некоторой степени повезло, что он остался жив, будучи еще молодым призванным в армию, потому что его призвали служить в десантной части под Ленинградом, сейчас это Санкт-Петербург. Это местечко называется Колпино. Вот. Там был э, основан первый парашютный полк, Значит, как раз вот его 18-летним, а он 15-го года рождения. Ну, это вот где-то 33 год как раз сталинская эпоха пошла вот армию усиливали по всей стране создавались вот такие парашютно-десантные полки и вот в колпино их было пять уже перед самой войной а отец служил в первом и остался он чудом жив потому что сам мне рассказывал как в воздухе у него Тогда не было прыжка, Прыжков с самолетов Со страховкой Тогда просто парашютисты прыгали И выдерж... сами выдергивали в полете Кольцо И вот у него дважды Это кольцо застревало Первый раз он его все-таки с трудом выдернул В полете А второй раз оно заело так Что он зубами разорвал Камзол парашютный и, значит, руками выдернул этот трос. Вот, собственно говоря, это вот мои родители. Ну, а потом уже, когда после войны они переехали вот местечко такое, под Москвой, Баковка, и там воинская часть, там отец служил, там я и родился в 1948 году. Вот, собственно, мои родители, замечательные люди во сколько лет ты пошел в детский сад, и что тебе больше всего запомнилось? Больше всего запомнилось? <свеч> Значит, детский сад я отлично помню. Многие-многие эпизоды из этого периода моей детской жизни. Ну, во-первых, я вот вспоминаю, как меня мама отвела. Значит, мне четырех лет еще не было. Это, ну, уже была осень. Дождливый день я помню. Она меня привела туда, а детский сад территориально, как уже позже я узнал, он находился совсем недалеко от дачи Будённого. На Баковке есть это место. Вот. И он до сих пор есть, до сих пор стоит. Такой деревянный, бревенчатый большой дом. И я туда пришел, мне так неуютно там было, сырость какая-то, дети играют на каких-то паровозиках деревянных, катаются, а мама постучала в окно, я сначала ничего не понял, а потом она подошла к окну и постучала мне. Я подбежал, думаю, а почему она за окном, она же должна сейчас за мной прийти. А она так помахала мне рукой и пошла. И мне так стало не по себе. Я, во-первых, сразу заплакал горькими слезами. Я в истерике бился. Я не понимал, почему меня мама бросила. О, вот это я помню. Я никогда так не плакал. А потом меня воспитательница, воспитательница помню, успокоила. И я как-то так потихоньку уже, ну, там стал играть. Игрушек там было много вот это вот первое воспоминание. второе воспоминание я помню э, картина висела в коридоре э, аленушка вот у, ну там где она сидит э, на берегу э, пруда значит э, все это как-то было мрачно темно света не было вот такой какой-то осенний серый день второе воспоминание я помню уже наступила зима мне купили санки такие красивые с синими планками и вот мы катались с горки дети играли все я уже привык к этому детскому саду ну дети все-таки не так скучно и когда эти санки складывали а, под фундамент в этом доме и потом я как-то их достаю какой-то день а у, у этих санок было сломано вот эта вот одна планочка синяя такая я так расстроился думаю ну кто же это кто-то сломал вот это воспоминание третье вот уже помню когда весна была май месяц мне старший брат э, поймал майского жука их тогда очень много было я уже тоже начал бегать со взрослыми ребятами но ну, я ловить еще майских жуков не умел, но я смотрел, как они ловко это делают, бросают свои кепки, вот, и он мне в спичечной коробочке подарил этого майского жука, он мне так нравился, я его все время приоткрывал, смотрел на него, вот, очень красивый жук, очень красивый, у него такие красно-розовые крылышки, он сам большой и такой добрый мне казался, он не кусался, вот, и я открыл коробку утром. Был такой майский, почти летний день. Яркое солнце. И этот жук вдруг раз и улетел. Улетел к елкам таким. И вот сейчас я иногда на велосипеде езжу туда, в эти места, и смотрю на эти ели. Они уже выросли. Ну, до небес, если так можно сказать, преувеличенно. Вот это такое еще одно воспоминание. И самое главное, яркое воспоминания, я как-то летом залез под фундамент этого же дома, вот там, где примерно мы самки складывали, и нашел подшивку журналов крокодил. И вот эта веревочка, она то ли отсырела, в общем, она порвалась, и эти журналы все я начал сидеть на, на траве там и рассматривать. И я помню, там везде был нарисован Гитлер, с такой, с крысиной мордой. И наши солдаты в касках, значит, со штыками его на штыки поднимают. Вот примерно такие все картинки. Я, их было много, журналов много. Вот я все это с большим интересом рассматривал. Это журналы были, конечно, военного периода. Просто их уже убрали туда. Вот. И я их нашел. Вот Такие вот воспоминания. Да, это интересно. На меня тоже нахлынули воспоминания. В первом классе школы мы пели твою песню. Да, да, да, было такое дело. Давайте ее послушаем. Очень интересно рассказываешь, но наше эфирное время подходит к концу. Давай на этом закончим и продолжим в следующем подкасте. Ладно, хорошо, так и сделаем. Ставьте лайки, подписывайтесь, если хотите поддержать нашу передачу и подписаться на наши инстаграмы, все ссылки в описании. Это было все, всем пока-пока!